Всем привет! В этом видео мы рассмотрим уникальный проект, который станет домом для всех криптоигр и позволит пользователям использовать их в одном месте. Представляем вам Moon Nation. Moon Nation – это экосистема, построенная по принципу play-to-earn, bridge-платформе и торговой площадке NFT. Основой экосистемы Moon Nation является MNG, надежный служебный токен с отражением и сжиганием при каждой транзакции. С момента запуска в мае 2021 года MNG купили 33 тысячи инвесторов, и его стоимость выросло более чем на 15 тысяч процентов. Проект создан для интеграции игры в собственную платформу Moon Nation Bridge и уже заключил выгодные партнерские отношения с такими гигантами как Steam и Chainlink. Moon Nation Bridge ⁇ это платформа, которая служит центром для всех ваших криптоигр и позволяет использовать один токен MNG для всех ваших потребностей в криптоиграх. Также она предлагает криптографическую интеграцию с играми без блокчейна через простые IPY. Этот центр упростит все покупки игр, вознаграждение за игру и взаимодействие с сообществом во всей вашей библиотеке. MB теперь работает с ограниченным выбором игр в качестве доказательства концепции, а дополнительные игры готовы к реализации в ближайшем будущем. Проект обладает весьма подробной дорожной картой, в которой отражены 10 основных этапов развития экосистемы Moon Nation. Скоро мы станем свидетелями новых функций и возможностей, которые сейчас находятся в активной разработке. Благодаря постоянному графику разработки, MNG получает новую полезность и функциональность с течением времени и продолжает бить рекордные высоты благодаря агрессивному маркетингу. Общее предложение токена составляет 384 400 тысяч. Комиссия в 10% распределяется следующим образом. 3% распределяется обратно держателем токенов, 3% уходит в ликвидность, 2% выделяется на маркетинг и развитие, и еще 2% сгорают. Комиссия MNG за транзакцию в размере 10% сыграла решающую роль в его успехе и долговечности. Компоненты этой платы обеспечивают стабильность цены, устойчивую дефляцию, вознаграждение держателям и средства для постоянного развития. С момента своего запуска MNG сожгла более 16% своего общего предложения и распределила более 15 миллионов долларов в виде размышлений среди своих инвесторов. Вы можете обменять BNB на MNG на PancakeSwap или купить MNG без налогов на l -Bank Exchange или Hotbit Exchange. Moon Nation обладает сильной командой, состоящей из профессионалов своего дела. Под руководством CEO Беном Тоддером и поддержкой BSC проект ждет очень большие перспективы развития, ну и, конечно же, успех. Проект уже заслужил доверие у криптосообщества и постепенно расширяет свои границы. Moon Nation – это не только платформа. Команда проекта также разрабатывает собственную игру, в которой оружие и снаряжение, и даже транспорт будут доступны в виде NFT. Одна из главных фишек игры – космические путешествия и колонизация планет. Игра уже на стадии бета, и в нее уже можно погрузиться. Но и это не все. На данный момент ведется разработка Metaverse для этой игры, поэтому самое время подписаться на их телеграм-канал, чтобы не пропустить долгожданного запуска. Таким образом, Moon Nation – это новый шаг в сторону развития всей криптоиндустрии. Присоединяйтесь к большому сообществу и поддержите начинание нового аналога Steam для криптоигр уже сегодня. Официальный даты выпуска игры нет но бета-версия уже выпущена ограниченным тиражом в декабре в целях тестирования. Приоритетом проекта является выпуск качественной игры, которая понравится игрокам. Вскоре команда выпустит публичный релиз, как только игра будет соответствовать нашим высоким стандартным качествам. На данный момент рыночная капитализация MN составляет 40 миллионов долларов. И, скорее всего, проект может достичь капитализации в более чем миллиард долларов. Moon Nation активно развивает свои социальные сети и приглашает всех пользователей присоединиться к ним. Здесь вы сможете найти много полезной информации, а также не пропустить ни одно важное событие. Moon Nation интересный проект со своими уникальными особенностями. Он точно заслуживает вашего личного внимания и участия. На этом наш обзор подходит к концу. В описании под видео вы найдете все полезные ссылки, которые могут вам пригодиться. Спасибо за просмотр!